Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас не совсем обычная передача. Она без... Постараемся обойтись без политики, хотя вряд ли, но тем не менее мы сейчас коснемся таких проблем, как современная музыка и вообще поговорим о молодежной культуре. А на связи с нами из Израиля журналист Полина Лимперт. Здравствуй, Полина! Привет, шалом! Да, ну мы с тобой давно знакомы, поэтому мы на ты. Мы с тобой вчера действительно предварительно уже беседовали на эту тему, и ты очень возмущалась по поводу современной молодежи, и вот в частности Маргенштерна тебе очень он не нравится. Расскажи, что ты имеешь против этого молодого исполнителя? Ну, во-первых, мне не нравится его внешний вид. Человек, который выходит на сцену, и является себя, ну если с помощью социальных сетей миллионом людей, он просто не имеет морального права выглядеть так, как он выглядит, татуированный, с, извините, всякими серьгами, даже, даже я бы сказала не в ухе, а прямо на лице. У него нет ни одной части тела, которая не была бы испорчена каким-то вмешательством. Ну, о том, как он э, одевается, это отдельный вопрос. И я еще вчера посмотрела клип на его песню «Аристократ». И я должна признать одну вещь. Вот голос у него ничего. Петь, допустим, он умеет. Но что он показывает? Какие слова, какие ценности он несет? Э, я уже не говорю о том, что бесконечно нормативная лексика и э, изображение обнаженного тела в котором просто размито, размыто мужское причинное место. Это что? Скажи, пожалуйста, а я, вот мы вчера с тобой об этом говорили, и ты привела такой пример, вернее, сослаясь на советский опыт, когда были худ советы, когда принимали тексты и принимали целые программы или не принимали. Но нет ли тут опасности, что это все вернется к цензуре и таким образом не будет возможность пробиваться молодым талантливым исполнителям? Ты знаешь, я посмотрела на хит-парад. Я обратилась за помощью к своим читателям в Фейсбуке. Я сказала, я совсем не знаю, что сегодня слушают 20-летние. Кто у них в хит-парадах, кто составляет эти хит-парады. И одна моя читательница прислала мне список, плейлист ее дочери. И вот я начала выписывать слова. Я еще эту работу всю не закончила. Но я хочу поделиться с вами, что сегодня без всяких худсоветов проходит. Смотрите, если их, допустим, не пускают на официальное телевидение, им это и не нужно. Им достаточно, чтобы у них был аккаунт в соцсетях. соцсети, правда, тоже, допустим, поставили какие-то заслоны. Но у них заслоны как раз на политику и на, может быть, ненормативную лексику. А вот почему-то эти исполнители и вот эти тексты, и эти песни проходят. Вот, например, Эльдар Джахаров. «Я в моменте». Ты что-то слышал? Нет, а нет, вы? ну процитируй, пожалуйста, чтобы да, наши пожалуйста. читатели узнали. «Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил, На своих двух, и мне навстречу ветер, не светит солнце, хоть и говорили все тут, эй-эй, что мне ничего не светит. ММ. И мы раскрасим серый Питер, подарим ему улыбки. Я в моменте. Извините, не пишите, не звоните. Нет, нет. Каким бы трудным ни был путь, иду, куда глаза глядят и куда ноги ведут. Эй! Нет, ну, понимаешь, это же надо, ты просто текст прочитала, а это же, я так понимаю, это что-то типа рэпа, то есть это надо слушать, чтобы это какой-то был, ну, значит, музыки, я не скажу, ну, какое-то музыкальное сопровождение. Но я тебя хочу сказать, что это началось не сегодня. Помнишь, была в 90-е годы популярна такая группа, как «Руки вверх» в России? И там вот, по-моему, как раз Жуков был, можно сказать, пионером таких вот текстов, когда «Поцелуй меня везде, 18 мне уже». То есть уже тогда э, возникали вопросы. Ну а как ты себе представляешь это э, вот, э, технически? То есть приходит молодой музыкант э, куда-нибудь в Ходсовет, достает вот эти тексты, а мы вычеркиваем, говорят, извините, вот это мы вычеркиваем, вот это перепишите, а вот это вообще не годится, а это, а это может быть, пойдет, да, как в этом фильме известном. Да, а вот это попробуйте. Как ты себе это вообще мыслишь? Тем более ты только что сказала про интернет, где, собственно, можно размещать без всякой цензуры. Ну вот я говорю, что лично я считаю, что 99% из сегодняшнего... Из сегодняшних молодых поэтов и композиторов и групп они вообще не имели права выходить к широкой публике с такими текстами, с такими мыслями. Это же не то, что культуру несет, это разрушает мозги, ты понимаешь? Это, раз... Это, раз... это разрушает желание, будущее. Куда... куда молодому человеку идти после того, как он послушал эту песню? Что делать? Может быть, было бы лучше, чтобы она вообще не появилась. Может быть, лучше бы сделать, извините, аборт, чем дать родиться вот такой песни с синдромом Дауна, я извиняюсь. Но, но это так. Это песня с синдромом Дауна. А вот я тебе хочу еще прочитать. Это уже другой исполнитель. Значит, он пишет, например, вот такие строки. И ты такая сладкая, хуба-буба. Я хочу тебя целовать прямо в губы. Внутри тебя наклейки «Ай, по приколу!» Я выпью тебя всю, как Кока-Колу. Это что? Скажи, Это пожалуйста, что? а может быть, ты просто, как говорят молодежь, не въезжаешь? Может быть, ты представитель другого поколения и... Не, не, не можешь в силу, извини, возрастных каких-то своих э, особенностей понять молодежь. и Вы говорите на разных языках. Может быть, тебе вот, если бы кто-то участвовал в нашей дискуссии с молодых, он сказал, что ты просто не понимаешь современных сленга или современной культуры. Может, это дело в возрастных каких-то отличиях? Что ты думаешь, Анна? Да, возрастные отличия всегда есть. И наши бабушки, и дедушки на нас говорили, что мы, например, у нас совершенно нет, допустим, вкуса, голоса, слуха и еще чего-нибудь. Может быть, нет, ну можно себе представить. Я вчера, опять же, Контраста ради поставила песню, которую тоже в свое время гнобили и запрещали эту группу. И это никто иной, как Андрей Вадимович Макаревич и его группа «Машина времени». И одна из любимейших моих песен «Синяя птица». Слушайте, этот текст не пропускали. Эту группу гнобили. Она одно время была чуть ли не подпольной. Что там такого было? И вспомни этот текст. Вспомни эти тексты. А другие группы, которые мы любили, эти ВИА, которые появились, ну, например, там «Синяя птица», «Земляне», «Добрые молодцы», Э, слушайте, э, мы были молодыми, мы любили эти группы, мы слушали эти песни, мы под них танцевали и любили. Но э, надо сказать, что вот песни писали дипломированные литераторы, дипломированные композиторы. Были самородки, конечно, которые не композиторы и не... Ну, тот же Макарей, например, он же... Вот. Макаревич, у него нет специального образования, он ни композитор и ни поэт. Но у него безупречное чутье, безупречный вкус на настоящие тексты и музыку. Не, музыку, мне кажется, он сам сочинял. А вот тексты кто-то ему приносил. Да, да что там говорить? Вознесенский написал «Миллион алых роз». Да. Это, это попса, это чистая попса. Там даже не все в порядке с ритмами, но это великий текст. Скажи, пожалуйста, а может быть вся проблема в том, что вот как раз в 90-е, вот когда мы с тобой жили в Советском Союзе, мы точно все знали, четко было разгр... разрегламентировано, вот это хорошо. Вот это плохо, это можно, это нельзя. Потом в 90-е годы вообще идеологии никакой не было. И до сих пор вот сейчас в России нет идеологии, они даже этим хвастаются, говорят, вот у нас идеологии нет. А мне кажется, что проблема в том, что все настолько размыто, и вот то, что, о чем ты сказала в начале, что э, вот эти тексты и как они внешне выглядят, э, может быть в этом проблема, что нет четких критериев, и мы не можем сказать, что вот это точно плохо, а это хорошо, а, а другой тебе возразить скажут, по твоему это плохо, а я считаю, что это нормально. Вот для этого и нужны худ советы. Э, ну, наверное. Сегодняшний... А, кто, кто, а кто тогда должен входить? Вот смотри, представь себе, что туда будут входить такие солидные дяденьки, которые плохо разбираются а в современном фасад... искусстве. Виноват... Даже молодые входить, или это должен какой-то быть смешанный состав, чтобы там были представители разных поколений, так скажем. Ну, конечно, ты сам подсказываешь ответ. Конечно, туда должен входить, например, Макаревич тот же самый, и Диана Арбенина, и, например, э, Земфира, и, может быть, э, те же самые поэты и, и поэты и композиторы, которые пишут до сегодняшнего дня песни, которые можно слушать. А что такое хорошо, а что такое плохо, ну, знаешь ли, вот в нашем детстве и в бывшем Советском Союзе нам это говорили абсолютно четко. И, между прочим, мы иногда нарушали нормы. Нет правил без исключений. И, между прочим, даже вот эти высокоморальные худсоветы иногда пропускали, ну, как бы сказать, такие вещи, которые, ну, я не понимаю, например, как их пропустили. Но, тем не менее, это стали великими шлягерами. Великий а ты имеешь в виду столе? «Мишка, а где твоя улыбка» тоже в свое время гнобили, говорили, что это пошлое, что это там какая-то, хотя там ничего такого нет в этой песне, Ну, такая безобидная совершенно песня «Мишка, Мишка, а где твоя улыбка» и, и еще, еще какие-то были... Тесова, Чмана, улица, Мясоедовская улица моя, э, там, и еще и даже, э, да вообще все, почти все творчество Утесова, я бы не сказала, что это эстрада, я бы не сказала, что это попса, а для этого есть совершенно определенный жанр, который называется городской романс. И в этом жанре есть свои совершенные шедевры, а есть и неудачи. Иногда, вот я, я большой фанат перед, э, такого конкурса «Три аккорда», да -да -да. иногда там вытаскивают песни, которые совершенно не фонтан. Но они были, они... Ну, как сказать, в общем-то, если они не, вы, не, не заслуживают высоких оценок жюри, так они такими и становятся. Я помню, как Розенбаум какой-то песню поставил вольта. Ну, и это было, и это совершенно, как это сказать, нормати это нормативно. Вот это и есть норма. То есть у человека должен быть внутри, в первую очередь, в том, кто, в том, кто э, претендует на звание властителя Дум, молодежной культуры. В первую очередь у него должен быть внутренний камертон или редактор, я бы сказала. В первую очередь он сам, без всяких худсоветов и там отборов, и я не знаю, разрешений или запрещений, он должен сам понимать или он написал гадость, которую никому не надо показывать, или он написал шедевр, с которым не надо выходить. В первую очередь, у тебя самого внутри должны быть какие-то ограничители. Хорошо, так... скажи, пожалуйста, Есть, например, а, а как это? ты думаешь, может быть, время расставить сюда свои места? Вот мы с тобой сегодня, вернее, ты вспоминала Макаревича, и э, группа ей 50, ну, он считает э, с самого начала еще со школьной скамьи, может быть, это не совсем корректно считать. Но, тем не менее, это ровесница моя, то есть это 52 года этой группе. Э, так, может быть, э, э, время все расставит на свои места, и через 10-20 лет уже никакого Моргенштерна не, ну, не, то, не будет, он будет, конечно, но он сойдет с первых... Э, полос газет из первых мест чарта и все это, знаешь, как шелуха, отлупится и может быть мы зря, так сказать, драматизируем ситуацию и время все Нет. расставит на свои места. Нет, ни в коем случае не соглашусь. Времени с момента развала бывшего СССР и упразднения и цензуры и худсоветов прошло 30 лет. 30 лет! 30 лет вседозволенности. И к чему мы пришли? Каждый день, когда вот это вот показывают в Ютюбе, в социальных сетях, вот каждый повтор песни Моргенштерна и ему подобных, оно что-то разрушает в душе каждого, кто это увидел или посмотрел. Это вирус. Это, если хочешь, корона своего рода. Это Просто один раз человек когда-то вдруг увидит, вдруг ему понравится. Это разрушит его душу. Это просто должно быть запрещено немедленно. Др... Нет, не то, что запрещено немедленно. Эти клипы, которые вот это вот пропагандируют, они должны быть изъят. Другой вопрос, что может быть завтра он напишет хорошую песню. Ее надо пропустить. А вот то, что есть до сих пор, это не выдерживает никакой критики. Это, это должны понимать владельцы соцсетей. Но за Они что? тебе возразят, они скажут, что э, вот эти клипы э, набирают миллионные просмотры, а ты знаешь, что сейчас все поставлено на коммерческую основу, в тот же YouTube, чем больше э, просмотров, тем больше денег, это монетизация и так далее, и тебе возразят, скажут, ну, people have it", извини за жаргон, и скажут, что мы опираемся на э, широкие массы, раз люди смотрят, значит, это им нравится. Как ты возразишь на это? Нет, я, я опять же скажу, когда в эфире показывают изнасилование, это тоже многим нравится. Это тоже может набрать миллионы просмотры. Когда нет... не, количество – это не критерий качества, правильно? Я хочу сказать, количество накручено, оно проплачено. Просто так миллионы просмотров не берутся. За это берутся грамотные маркетологи, и они знают стратегии, как это раскручивать в соцсетях. В это вкладываются очень большие деньги. Надо запретить вкладывать деньги в такие вещи. А как запрещено вкладывать деньги в распространение наркотиков? Это же нельзя. Хотя Скажи, это... пожалуйста, а вот я знаю, что также большое очень количество просмотров набирают совершенно безобидные какие-то э, сцены э, из жизни животных и так далее. Ты, ты тоже считаешь, что тут какие-то накрутки есть? Или людям просто нравятся такие вот безобидные, совершенно такие нейтральные ролики э, про животных? Да, вот тут я готова с тобой согласиться. Может, людям и нравится. Все любят. Люди вообще делятся на кошатников и собатников, и э, любителей собак. Половину людей земного шара э, любят кошек, а половину собак. И, и люди сами относятся как-то по своей сущности. Ну, я так считаю, что, например, многие э, женщины точно кошки, как, как минимум. Хорошо. Полина, мы на этом сейчас поставим точку, вернее, даже многоточие. Я думаю, что наш ролик с тобой вызовет массу разных совершенно реакций, как справа, слева, сверху и снизу. То есть кто-то будет поддерживать твою точку зрения, кто-то будет, наоборот, возражать. И я призываю всех к дискуссии, но оставайтесь в рамках дозволенного, чтобы это не переходило на личности, потому что мы знаем, что часто людей заносят на поворотах. На этом мы с вами сегодня заканчиваем. Прощаемся. Всего доброго. До свидания. Не забудь прислать ссылку. Всего самого наилучшего.